Друзья, всем привет! Сегодня у нас распаковка двух посылок, которые пришли из Китая. Так, здесь должна быть паяльная станция, нажалок Hakuto 12. Так, здесь, здесь должен быть какой набор электронных часов. Идем же Так, начнем с большей. воздух это весь пусто это сменная жало три жало здесь должно быть типа с. такое жало еще есть типа GL02 назову это. ну и наш бессмерный топорик жало К так, ручку я заказал вот такую так как в ней Самый большой, ну и самый маленький вылет жалобот. Жали нет никаких опознавательных насечек, что это именно фирменное жало. Факовскую я не. Буду. Вот так я не буду. Вот столько было выходить жало с самой ручки. Вот так, конечно, оплой есть. Ну, более-менее качественно, можно сказать. Посмотрим в остаться и нет вот такой у нас вид ай хороша да симпатичная новенькая блестюченькая красота сзади ножки, с нижней части до эмблема изготовителя даты изготовления и задняя часть у нас так, выключайтесь подсветкой уже Похоже, здесь не фальшивый. Да. Разъем под предохранитель, Здесь, скорее всего, предохранитель стоит. Сама станция не комплектуется сетевым шнуром. Так что, кто недоумевает, когда получает ее, не расстраивайтесь. Этого здесь нет. Так, сам энкодер. Проходит. Так, ну вроде бы все целое Все дошло В целости и сохранности А, здесь еще Это есть какая-то Инструкция инструкция даже с переводом на русский язык Не только английский но есть и русский вот такая посылка это у нас процессор STM32 и версия не 2.1S а 2.0 посмотрим как она будет работать так выглядят внутренности паяльной станции. Здесь находится импульсный блок питания и плата управления на микроконтроллере STM32. Видно, что весь монтаж выполнен аккуратно. Остатки флюса на плате. Присутствует только в местах распайки разъемов и навесных элементов. На плате управления также распаяна батарейка, которая нужна для сохранения даты и времени в настройках. Все силовые элементы установлены на радиаторы. Вот я нашел завалявшийся шнур питания от старого принтера. Подключил к нашей станции. И сейчас попробуем сделать первое включение. Станция запустилась. И как мы видим на экране присутствует надпись об ошибке. Это скорее всего связано с отсутствием подключенного жала паяльника. Сейчас мы его подключим и посмотрим как она включится. Уже с паяльником И вот теперь уже видно как станция начала разогревать жало Нашего паяльника Пробегает считанные секунды и станция уже вышла на рабочий режим градусов. Уже плавится канифоль. И припой тоже уже плавится. Припой липнет хорошо. При повороте энкодера против часовой стрелки станция уходит в режим сна. Здесь он задан 200 градусов. Все эти режимы меняются в меню настроек станции. Очень удобная ручка, держать ее одно удовольствие. Здесь сверху ручки имеется мягкая вставка. Приятная на ощупь. Видно как падает температура, а чтобы выйти из режима сна, достаточно повернуть энкодер обратно по часовой стрелке, либо поднять ручку паяльника с подставки. Если нажать и повернуть энкодер по часовой стрелке, то мы попадаем в меню выбора типа жал. Здесь их около 100. Каждый тип жала калибруется отдельно. Слева в нижней части экрана отображается выбранный тип жала и рядом в скобках откалибровано или нет. Ноль означает, что жало не откалибровано. А если жало откалибрована, то в скобочках будет стоять звездочка. Чтобы попасть в меню настроек, нужно выполнить длительное нажатие на энкодер. Меню уже на английском и состоит из 19 пунктов. Выбор языка здесь выполняется в 13 пункте, а в 17 пункте информация о версии железа и прошивки. Как мы видим, это версия железа 2.00, а прошивки 2.09. Чтобы изменить температуру, достаточно коротко нажать на энкодер и поворотом выбрать нужную. Меньше в левую сторону, больше в правую сторону. Температура в 300 градусов, на мой взгляд, даже высока. Пожалуй, сделаю 270. Так и жало меньше будет обгорать. Ну что, собственно сказать, покупкой я вполне доволен. Будем эксплуатировать станцию в любительских целях, для пайки мелких СМД элементов. Давайте откроем следующую посылку. <связывается> вот что штурм usb mini usb шнур питания ну и набор юного паяльщика это у нас светодиоды должны быть rgb Сопротивление. Надеюсь, вам видно, сколько, потому что я пока не вижу. Мне нужна будет лупа. Так, бузер. Ну, электрический элемент. Микрофон. разъем <coughs>, мини USB для питания две емкости SMD 220 на 16 вольта, рай 10 микрофарат на 16 вольт SMDшный. Мне было интересно попаять SMDшные детали. Это будет мой первый опыт микросхема. так вот это элемент у нас похоже датчик температурный часы могут показывать температуру окружающей среды так да, вот это вот похоже транзистор вижу фокусировалась или нет Давай, еще два похоже транзисторы очень мелкие Сопротивление, еще сопротивление. разъем под батарейку здесь применяется элемент cr1220 так ну и свет ну а здесь сам корпус корпус так и плата, которую мы будем паять. Никакого описания, никакой схемы здесь нет. Но, в принципе, это и не было оговорено на сайте продавца. Будем разбираться сами. А так, в целом, все вроде бы на месте. На этом все. Пока-пока. И вот, собственно, после сборки и распайки всех элементов, что у нас получилось. Такая конструкция. Основные элементы. Микросхемы, транзисторы, конденсаторы. Все находится на задней части платы. Разъем для подключения питания. А на передней части находится только светодиоды. Так они показывают время при подключенном питании. Без питания все настройки сохраняются от батарейки. Значит, цвет свечения элементов... Цвет свечения элементов можно выбрать в меню настроек. Он может быть однотонный, разноцветный, как радуга, и может быть вот такой вот, называется аврора. Если кто-то захочет повторить данную конструкцию, инструкцию я оставлю в этом видео. Всем пока и до новых встреч!